Вот смотрите, друзья, как вы, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, что отличает бизнесмена, бизнесмена, человек, который занимается бизнесом? Мы же с вами бизнесом занимаемся, да? Кто, что отличает человека, который занимается бизнесом, от человека, который работает на работе и не готов ничего рассматривать? Вот что самое основное отличает? Отли... Как? Что? Точка зрения. Да, абсолютно верно. Мышление отличает. И вот смотрите, отличает мышление. Это, это основное э, отличие э, человека, который предприниматель, от человека, который конкретно работает всю жизнь на наемной работе, соответственно, и ну, никуда не двигается. Мышление – это самое главное отличие. Э, значит, и очень многие люди, они не заходят в бизнес по одной простой причине. Потому что их мышление наемного сотрудника. Значит, и я этот тренинг специально делаю для тех ребят, для тех наших будущих партнеров, соответственно, кто в будущем, в будущем да, будет в бизнесе и проходит по обучению. Вот смотрите. Мы все с вами работаем по франшизе. Что такое франшиза? Вот как вы считаете, да? Ну, давайте я сам прокомментирую, потому что в записи только меня будет слышно, как бы вас слабо, ну, не очень будет слышно. Что такое франшиза? Франшиза – это когда существует отработанная модель бизнеса, рабочая схема, инфраструктура бизнес, инфраструктура, да, и партнер покупает лицензию на эту франшизу, он начинает пользоваться этой франшизой, выкупая лицензию. Значит, и, соответственно, когда он пользуется, то часть прибыли, которую он зарабатывает, он выплачивает как комиссионные, да, вот владельцу этой франшизы, просто чтобы вы понимали процессы, да, какие происходят в нашей компании. Смотрите, что дальше. Значит, приходит к вам новый партнер, который идет по обучению, и перед ним задача начать бизнес или не начать бизнес. Значит, у него есть выбор, что ему в жизни вообще предпринять. Он может пойти на, раб на работу, Понимаете, да? То есть, э, э, я, наверное, с другого начну. Он может начать бизнес свой, если он хочет что-то серьезное, да? Количество денег, как вы думаете, какие нужны, чтобы начать свой бизнес? Ну так, в среднем, минимально. Там, наверное, от 10 тысяч евро и выше, туда-сюда, да? Чтобы более-менее развернуть какой-то свой бизнес, да? либо это магазинчик, либо это там какое-то производство, то есть, но 10 тысяч это минимально, то есть начать тр бизнес традиционный от средних 10-20-30-40 все и дальше уже пошло там уже по ситуации. У него есть выбор один: начать бизнес, э, э, инвестировать 10 тысяч евро с огромным риском, не факт, что он их получит обратно. Э, значит, э, после этого э, на него накладывается куча ответственности, рисков. Как обычно это выглядит, понимаете, да? То есть он весь в своем бизнесе. Это вариант номер один. Значит, вариант номер два. Если он ничего не хочет вкладывать, нет у него 10 тысяч, или он не готов их найти, или он не готов ими рисковать, понимаете, да? Он не готов инвестировать. Пожалуйста, иди устройся на работу. Ты поменяешь одну работу на другую, в твоей жизни что-то изменится. Ни хрена не изменится. То есть, потому что если человек не готов ничего менять, он ничего и не получит. То есть, он, наш партнер, который проходит по обучению, он стоит э, на распутье. Что ему сделать? Устроиться на другую работу, пожалуйста, все останется точно так же. Поменяв работу, жизнь не поменяешь. Открыть бизнес, ради бога, 10 тысяч евро, 20 тысяч евро, вперед. Значит, если он еще бизнес не пробовал и не понимает, что такое, чем бизнес становится круче, чем, тем круче становится энергозатраты, когда ведешь этот бизнес. То есть в некоторых, во многих случаях обмен денег на здоровье идет. То есть люди, которые не сталкивались, они еще не понимают этого. Они потом это поймут. Значит, есть другой вариант. Работать по той франшизе, по которой мы с вами работаем. Естественно, это стоит денег, потому что, потому что благотворительностью, да, компания занимается благотворительностью, но не благотворительность в пользу людей, которые хотят поменять свою жизнь, понимаете, да, то есть, естественно, франшиза стоит денег. И если человек видит мощь компании, понимает мощь нашей системы, и он хочет выкупить эту франшизу, естественно, это будет стоить ему каких-то денег. Но это не будет ему стоить тех 10, 20, 30 тысяч, которые в бизнесе. Тут идут совершенно другие деньги. На порядок, на порядок ниже, на несколько порядков. Почему я это сейчас говорю? Для того, чтобы тот человек, кто будет смотреть это видео, после первого шага, на моменте второго шага, он понимал, почему берутся деньги. Но самое... То есть наш бизнес каков? У нас бизнес продукта, бизнес потребления. Ему он не, не просто эти деньги платит, как в случае покупки франшизы на кинотеатр, на салон красоты, я не знаю, на все что угодно, да, вот когда там просто платятся вступительные деньги. Он здесь за эти деньги получает себе продукцию. Я это рассказываю для того, чтобы... У ваших будущих партнеров, кто будет смотреть это видео, поменялось представление и понимание. Тут никто ни с кого не сдирает, понимаете, да? Никто ни на ком не наваривается. Человек, который хочет реально вступить в бизнес, начать заниматься бизнесом, он выкупает франшизу. Он просто покупает продукт на энную сумму денег. Вот, далее какой продукт, на какую сумму денег, он потом это в тренингах увидит на втором шаге. Какой будет продукт. Это прямо привязано к маркетинг-плану. Если он готов, если он здесь созрел, если он понимает, если у него мышление готово к этому, он идет и изучает второй шаг. Если у него мышление не готово, и он не готов ничего вкладывать, Пожалуйста. Можно вот это вот видео там ему будет выключить и устроиться заново на работу. И забыть про все на свете. То есть у него есть выбор. Когда вы разговариваете со своими партнерами будущими, вы можете точно такой же посыл ему сделать. Потому что все зависит в мышлении, с чего я начал. Бизнесмен и предприниматель отличается от наемных сотрудников тем, что у него в голове взглядом на те вещи, которые окружают его. Далее, по поводу нашей франшизы и по поводу вообще любых франшиз, которые существуют, вообще любых. Если взять Макдональдс на франшизу, значит нужно заплатить полмиллиона долларов за то, чтобы выкупить лицензию и каждый месяц отчислять часть прибыли. А часть прибыли там в процентном выражении, ну понимаете, да, и это огромные деньги. И любая франшиза прибыль отчисляется в процентном отношении от той прибыли, которую вот я выкупил франшизу, открыл себе, я не знаю, там, сеть там, каких-то магазинов или, я не знаю, кинотеатры, или там все что угодно. И от прибыли я делаю отчисления за франшизу. В данном случае ситуация аналогичная. Только мы делаем не отчисления, а мы просто. Раз в месяц делаем небольшую закупку продукта для себя. То есть вот это нужно понять. То есть это плата за что? Инфраструктура по всему миру, логистика, э, продукция премиум класса сертифицирована. Более 130 стран. По всему миру у компании офисы. По всему миру у компании обучения. В одной Европе собирается... Сегодня, по-моему, 6 или 7 пятитысячных залов каждые полгода обучение партнеров. То есть это все делает компания. Вот за доктора, доктора наук, которые разрабатывают это, самые лучшие сотрудники, у них штат персонала более 200 человек. Некоторые сотрудники у них с зарплатами там, к 100 тысяч долларов идут. То есть это самые высокоплачиваемые сотрудники, которые вообще можно позволить себе нанять. И вы представляете, мы всем этим пользуемся. И всего лишь плата за это ⁇ купить один продукт в месяц. И это нормально, потому что это бизнес, сотрудничество нас, партнеров и компании. И когда ваш партнер понимает, что это нормально, он готов. Потому что это нормально. А когда партнеру это не объяснили, он думает, ох, блин, с меня хотят денег содрать. Или, ох, навариться на мне. Никто ни на ком не хочет навариться. Если ты пришел в этот бизнес, строить этот бизнес, создавать товарооборот, пожалуйста, выкупаем лицензию, работаем. Это нормальный бизнес-подход. Вот, то есть я вот это вот вам сейчас рассказал, во-первых, для того, чтобы вы это приняли, посмотрели на это именно вот таким взглядом и могли передать своим ребятам. Плюс я это рассказал, чтобы эту запись видели те будущие э, партнеры нашей команды. И чтобы они э, под правильным углом и правильным взглядом смотрели на это. То есть это бизнес-процессы. И если они дальше готовы, Значит, изучать следующие тренинги по маркетинг-плану. Там будет рассказано, какие пакеты, на что они влияют. То есть все будет четко прописано, изучайте. Если они не готовы, выключают это видео, говорят «до свидания», «аривидерчи». Все, И идут заниматься тем, чем занимались раньше всю жизнь. Но если они хотят поменять что-то, все в их руках.